мои вещи. Я взял карту маршрута поезда. Нормально, можешь забрать себе. Правда? Да, она у меня здесь. Хотя вещи у меня изношены. Меня зовут Чак. Чарльз, если тебе будет угодно. Ли. Это твоя группа outside? снаружи? Да. И парень в кабине? Он тоже. Я видел, как ты шел тут и подумал напугать тебя до усрачки. Что? Но не смог заставить себя сделать это. Ты меня до сих пор пугаешь. Парень, который живет в поезде, так и сделает. Я уже успел встретить всех остальных. Они встретили меня очень радушно. Ты встретил, Чак? Да. Это так здорово встретить кого-нибудь нормального для разнообразия. Он дал мне нам конфету. Бену тоже. Добро пожаловать. Спасибо тебе. Ты уже познакомился с Кен? Конечно же, человек разделяет мою страсть к дороге. Это да. Мне ужасно жаль, что ваш сын чувствует себя плохо. Я ценю вашу заботу. Ну, немного заботы, и я уверен, что он мигом поправится. Я могу предложить вам все, что у меня есть, хотя есть у меня немного. Спасибо тебе. Мы бы хотели сделать то же самое. Может, нам тебе просто не. Оставься с нами. Нам бы не помешала компания. Всем привет, ребят, всем привет, продолжаем прохождение ходячих мертвецов Ничего не смог с этим поделать, наверное, кто тоже уже смотрит сначала, увидели, что почему-то у нас дах не загрузился Не первый раз уже перезаписываю по какой-то причине, просто отказывается записывать сам молодой человек Куда-то, видимо, убежал по своим делам, сегодня в игре его не будет Так что э, пройдем как-нибудь без него э, И мы начинаем не забудь, кстати, подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк этому видео, чтобы ничего не пропустить, колокольчик обязательно, не забудь, не забудь, вот там вот внизу под видео. Я сожалею фургоне. Я переживаю, сейчас мы здесь одни. Ну, мы потратим немного времени на поезд, на худой конец, вагон достаточно безопасен, чтобы в нем переночевать. Я лучше вернусь к делу. Как дела, Бен? Я присматриваю за девочками и не работаю над починкой мега-крутого поезда. Как ты думаешь? Привет, солнышко. А конфета, что Чак тебе дал? Как она? Она была вкусная. Никакого привкуса? Нет. Классный поезд, не так ли? Наверное. Но страшноватый. Эй, Чак, как дела? Откуда ты? Ты живешь неподалеку? И Джорджи, вы видели, где я живу? Почему ты один? Почему нет? Кажется, все идет неплохо. Тогда, ладно. Извини, мне нравится ваша компания, она хорошая. Ты встретил нас в плохой день. У вас несколько детишек, и в одной хороший дух. Она а это что-то. Потом поговорим. Надеюсь. Так. Ну, Клементина себя не верит пока что. Свипов. Это все? Мы отцеплены? Похоже yeah. на то. Отлично! У нас мало что осталось, так что соберите, что есть. Пошли. Хочешь прокатиться? Ну, похоже, что ты забираешь мой дом. Сочту это зада. Так хоть насекомых не будет у вагона. Так, Полин. Залезь в поезд, Клементина. Дак появился. Ему становится хуже. Дай мне взглянуть на него. Поезд действительно отличная идея с таким даком? Может, мы должны сфокусироваться на чем-нибудь одном? Да. Что мы можем сделать сейчас? Мы поедем на поезде найдем что-нибудь получше. Таков план. Я думаю, Ли просто хочет поговорить об этом. Все оговорено. Залезь, Кэт. Я буду в кабине, и я не хочу слышать этот бред, пока не доберемся до города Тяжелая ситуация, конечно Ничего не скажешь Но, в любом случае, смысла нет нам здесь находиться И расстраиваться тоже нет смысла Поэтому мы с вами отправляемся в какое-то далекое путешествие Поехали Какая-то надежда была в их взгляде Если я ничего не перепутал Грустит. Конечно, грустит. Тяжело тебе, наверное, да? Трое взрослых заботятся о трех детишках. Только без обидцы. У нас было больше. Мертвецы схватили их. Нет. А, живые добрались до них. Ли, Ли, Ли, Ли, Ли ты нужен мне. Ли. Прямо сейчас. Нет. Мне нужно, чтобы ты что позвал это? Кена. Можешь вытереть это с его лица? У меня заняты руки. Так что? Спасибо. Не мог бы ты вытереть это с его лица? Его время на исходе. Мы должны остановить поезд. Хорошо. Хорошо. Так, его временно исходе. Судя по всему, да. Нам придется остановить поезд. Бедная мама. Она все понимает. Как же тяжело. Даже не представляю, насколько тяжело им сейчас. Тебе нужно остановить поезд. Кенни, что? Кен, что это еще такое? Это кровь твоего сына. Иди к черту Ли. Ты знаешь, что он умирает. Ничего не известно, он поправится. Мне жаль. Я не должен сейчас так говорить. Иди назад и скажи моей жене, что все будет нормально. Да в чем дело? Он слегка болен. Но нельзя же просто так сдаваться. Это просто царапина. Он не такой, как другие. Боже, вы, вы делаете только хуже. Блядь, я вообще не это хотел сказать. Останови поезд. Останови его, черт возьми. Съебли. Ты выслушаешь. Или что? Наверное, придется с ним склеснуться, я думаю Но он, типа, мне кажется, он не допрет Драться, не драться, блин А он не остановит, могут быть какие-то другие последствия, да, более страшные Давайте так попробуем Просто иногда фразы означают не то, что я хотел бы нажать Ну, в смысле, хотел бы выбрать Ну, ладно, давайте попробуем я не знаю, что с тобой происходит, но ты должен побороть это. Будь мужиком. Ты хочешь побить меня, не так ли? Я просто хочу поговорить, Кен. Расслабься. Потом поговорим. Ты думаешь, что это ты виноват в том, что Дак укусили? Будто ты знал, что это произойдет или что-то подобное. Перестань думать о себе, мужик. Ты чувствуешь вину, будто ты убил шанс на чудо для Дака, когда убежал от Шон Грина. Что ж, хватит этого дерьма. Это не касается тебя. Это о женщине, которой нужен ее муж, мальчик, и о мальчике, которому нужен его отец. Охренеть, получилось. Ух. Не ожидал, вообще не ожидал, что получится, если честно Слава богу Ему и так плохо Кен, Кен я думаю, что пора Мальчика укусились, ты еще не догадался. Что вам нужно? Я, я, Катя. Настало время. Это невозможно. Что мы будем делать? Мы не можем позволить ему стать одним из этих чудовищ. Но что если? Что, если он превратится? Кенни, я очень тебя люблю. Я люблю нашего сына больше жизни. Мне нужно, чтобы ты меня послушал. То, что ты говоришь про то, что он не превратится, это глупость. Но нет. Ну. Но... Да ладно, Кэт, если что-нибудь придумаешь, скажи. No, ну, может, есть, есть какая-нибудь таблетка или что-то в этом роде? Прекрати. И она излечит болезнь. Да, милая? В смысле, Господи, это же Господи, наш сын. Я знаю. Но мы же знаем, знаем, что это здесь. И только. Oh, ну, блять, просто... Who, как? Кто это сделает? Ты хочешь, me? чтобы это сделал я? Я сделаю это. Нет. Это должен быть родитель. Родители не должны делать такое. Ли прав, Кэт. Мы должны попрощаться и... Сделать то, что должны. Я не знаю. Ли, ты оказываешь этой семье большую услугу. Давай отнесем его в лес, чтобы Клементина этого не видел. Да. Дашь то минутку, чтобы попрощаться? Конечно. родители не должны сами делать этого ими так больно что происходит так умирает я знаю Что ты делаешь? Я избавлю от бизнеса. страданий. Так. Да. Yeah. Слушай, Клем, look, все look. No! нет. Бен, отведи климентину в поезд go. Go. Идите, все будет хорошо. Что там случилось-то? Кто стрелял? Да ладно, Кэт Кэт, кэт Катя. Катя? Зачем Кэт? Господи, мать его Боже Господи, а? Я... А? я охренеть просто. Сейчас будет тяжелый момент, судя по всему, еще тяжелее. Что What нам do? делать? Дай мне пистолет. Я сделаю это. Прости меня, мелкий. Вообще неизвестно, Кен это выдержит или нет. сейчас просто крыша съехать может после всего увиденного мы отправились дальше что мы вообще ищем а у нас карта есть, да? мы же куда-то конкретно едем но все, да. Все поникшие. Хочешь поговорить? Uh -uh. Нет. Ты понимаешь, что произошло? Да. Хорошо. О чем ты думаешь? О том, что сказал Чак. А что сказал Чак? Что со мной произойдет то же, что и с Даком. Что? Какого хуя? Не ругайся. Извини. Пойду-ка поправлю его мысли в... по этому поводу. Не сердись. Здорово. Hey. Как hey. Скажи мне то, что сказал моя девочка, засранец. Ты о чем, сынок? сынок. Ты сказал Клементине, что она погибнет. It's нравится людей пугать? Man, так испугай меня, C C сука. Лады, она погибнет. Сукин сын. Ну как? А как насчет того, чтобы я вышвыргал твою жалкую задницу с поезда? Сейчас мы оба напуганы. Я мало что о вас знаю, народ. Но я точно могу тебе сказать, что если у вас все пойдет так же, как сейчас, то долго вы не протянете. А ты откуда знаешь? Я скажу, если, конечно, ты не выкинешь меня с поезда. Я знаю, что у вас нет плана. Ну, доберетесь вы до Саванны, а что дальше? Придумаем что-нибудь. Он ну, так придумал, иначе нас всех очень быстро отправят на небеса. Слушай, сядь и побеседу с девочкой. Найди карту в конце концов. Я бы дал тебе, будь она у меня. А если с тобой что-нибудь случится, не случится. А если случится, ты обязан подготовить девочку. Научи ее обращаться с оружием. Ради всего святого. Постриги ты ее. Кстати, оружие, ты издеваешься надо мной? И What? что? Клементина слишком everyone. маленькая, чтобы сама There о себе позаботиться? В этом мире нет. Ты только задумайся. Она живой earth, человек. Вот и все. Ты либо живой, earth. либо труп. Ты, ты не маленький. Ты не ты девочка. Не ты мальчик. не ты мальчик. И не ты сильный, и не умный. Ты, ты живой человек. Глянь на, на ее волосы. Найди, найди ножницы в моей сумке и позаботься о прическе, прежде чем ходячий сделает это за тебя. А затем покажи ей, как стрелять, потому что нравится тебе это или нет, в будущем это спасет ей жизнь. Я не должен объяснять, как ты должен это сделать Но уже слишком многие погибли Да уж А если я увижу, как умрет еще одна маленькая девочка Я просто не выдержу Понял тебя План, стрижка и оружие Хороший совет Это хотя бы что-то Да, я с ним согласен На самом деле, все-таки должно быть В любом случае, нужно ее научить всему Потому что Пока мы живы мы живы Так, соответственно, ребят с расспросами У этого Чака да, Чак, по-моему, да, если не ошибаюсь Расспросим его уже и отправимся дальше В следующей серии Спасибо огромное, что смотрели Спасибо, ребят, за ваши комментарии, лайки Потому что, ну, очень сильно мотивирует Не забудь подписаться на канал Еще раз повторю, также не забудь про группу в Телеграме Которую тоже можно будет подписаться Или что, пообщаться вне стримов видео Я желаю тебе здоровья, любви удачи Пока